Себя. Верьте в свой выбор. Верьте в выбор миллионов. Как правило, мы боимся тогда, когда мы недостаточно себя любим, недостаточно уважаем свой выбор и свое мнение. Когда нам слишком важно мнение других. Вот мне не важно мнение других. Мне важно только, как я к себе отношусь. И когда люди видят, как я к себе отношусь, они, стар, они начинают очень хорошо относиться к моему выбору. Поэтому будьте, будьте поувереннее, повторяю, чем больше вы знаете о сетевом бизнесе, о системе здоровья, о продукции компании, о возможностях роста, о возможностях благополучия, тем больше веры в себя, тем больше любви к себе, и тем больше все это видят. Ну и как-то вот мне... Так достаточно легко жилось, я все это выдубрила, выучила, в душу, в разум, в сердце положила, и мне с этим хорошо и комфортно. И тут вот господин Юфей объявляет необходимость борьбы с собой. Да? Ну, что такое борьба? Борьба – это уже с какими-то привычками. Я бесконечно благодарна корпорации БУКОУ за то, что я легко воспитала в себе ну, Ряд хороших привычек, при этом очень важных, очень нужных и легко привычку всегда быть здоровой. Конечно, без компании МФХУ мне было бы это сделать очень сложно. Если бы я без нее захотела бы быть всегда здоровой, мне бы надо было там, не знаю, обливаться холодной водой, да, делать зарядку регулярно, ходить там в горы, пить родниковую воду. Ой, я бы замучилась, да? А здесь никуда не надо ходить. Не надо обливаться, да? вот. а можно просто своевременно выпить продукцию. Мы ведь ее много пьем тогда, когда мы восстанавливаем здоровье. И никогда не знаем сколько. Как, мне нравится, что здесь нет курса. Как вот, вот три разрушенных здания. Одно чуть-чуть, второе среднее, третье сильно. В принципе, восстанавливать будем по единой методике, но здесь понадобится мало работы, здесь побольше, а здесь еще побольше. То же самое с организмом. Методика у нас одна, система у нас одна, но я понятия не имею, сколько понадобится вам, потому что для этого мне нужно э, действительно потратить много времени и денег, то не мне, а вам потратить, чтобы узнать, насколько разрушен ваш организм, и примерно прикинь. Да? если у вас есть язва, то вам наверное надо будет вот, э -э желудка наверное раз в 10 подольше чем тому кому у кого нет ее а если у вас еще и язва дат сверстные то наверное в 20 раз подольше чем вот тем у кого ни того ни другого нет ну вот зачем нам это надо да? И пьем до результата нет Здесь никакого курса, здесь есть получение устойчивого результата, который от вас никуда не убежит, никуда не делится. Потом мы просто следим. Вот мы привыкли быть абсолютно здоровыми. Малейшее отклонение, да коробку эликсира выпил, или чая с розой, да, так да, прилично и гаусенчиком еще запил, если вдруг какое-то отравление или несварение. И все, да, и все, и завтра утром уже опять здоровы. Вот поэтому, конечно, с продукцией компании вот эту привычку оставаться здоровым, приобрести легко, и потом ее поддерживать тоже и дешево, и быстро. Привычку хорошо выглядеть, очень легко приобрести с компанией Фохол, да? потому что у нас действительно изумительная косметика. Как моя дочь говорит, что, мам, если не дай бог вот эта вот э, красная умывашка, да, у нас красный набор, да, красная умывашка или красный тоник закончится, и их нет у нас дома, мам, у меня будет коллапс. Потому что я не знаю, чем умываться и каким тоником пользоваться. Потому что чем бы мы ни пользовались, круче мы действительно никогда не видели. <свят> а, вот такие замечательные привычки привычка хорошо одеваться аккуратно выглядеть потому что все время в офисах никогда нет никакой физической работы всегда на людях все перед друг дружкой хвастаются да как он украшение подобрал да, к платьицу какую причесочку сделал да какую накидочку на себя да, накинул в общем да ну и ты все время в тонусе это очень здорово но это вот все дарит компания. Ну, а конечно, если подумать, то, наверное, у каждого нас есть привычки негативные, да, которых от которых хотелось бы избавиться, но для этого нужна борьба. А, и вот сейчас давайте вот одну минуту каждый подумает. Вот не надо говорить так про себя. Вот, найдите примерно две привычки. Таких, которые мешают вам идти к успеху. И подумайте, много борьбы вам придется приложить, усилий, чтобы от них избавиться. И что они бы вам дали? Вот если вы от них избавитесь, что вам это даст, что это даст вашей команде, что это даст вашему окружению. Вот я точно знаю, у меня вот есть две привычки, обе связанные с лишней потерей времени. Это был Приличный лишний парень. Маленько терять можно, мы нормальные люди. Да, но когда ты неоправданно много теряешь, на самом деле, конечно, да, я понимаю, что если бы я оттуда выделила бы, например, там, на написание вот эти два часа, о, -о, о да вы бы все уже были в да. Стоит мне избавиться от них? А вот теперь, а вы подумаете, а у вас есть такие привычки, которые в результате, если вы от них избавитесь, то ваша команда будет расти лучше, быстрее. Вот кто нашел у себя две такие? А? Будет, да? Да. Нет, для начала две. Больше не запутаетесь, замучитесь с какой как это все. Хотя я считаю так, очень-очень и -очень аккуратно. Я вот у себя две нашла. «Ну, попробую бороться». Но один из приемов борьбы – это, знаете, да, наверное, каждое утро писать, что «я вот делаю вот это». А, а, а не то, что не надо. да, ну, То есть там не валяясь, например, там долго, а вот один час я встаю и пишу, допустим. да. А, ну, очень важно для того, чтобы избавляться от привычек, очень важно день начинать с позитива. Ни в коем случае утром нельзя создавать ни себе, ни людям негативное настроение. Оно сразу перечеркивает ваш сегодняшний день для борьбы. Мы можем что-то от чего-то избавляться, только когда у нас очень хорошее настроение. Поэтому утром важно ни себе, ни людям, ни детям никому не портить настроение, что опять ты проспал, опять ты не собрался, опять у тебя там не это, опять не то. Все. День для позитивного роста пропал. А, в общем, Давайте, давайте попробуем выполнить задачу Юфея, а может быть через год, когда встретимся, тогда желающие могут выйти и рассказать, да, как они побороли одну или может быть даже две, ну вот две, две поборите, уверяю вас, уже увидите, да, большое движение вперед. И к чему это привело? Может, тогда это сагитирует и смотивирует э, других да, на борьбу, о которой так много говорит наше руководство? А, ну и вот приобретая вот эти навыки, вот эти привычки, мы, конечно, думаем, а что же мы будем получать. Но вы знаете, что у нас здесь три типа вознаграждений. У нас здесь вознаграждение по основному маркетинг-плану, у нас здесь вид вознаграждения, и сейчас господин Юфей разрабатывает, я уверена, что эта схема будет внедрена, фухолм uh, Gold Coin такую вот валюту, обеспеченную золотом. Компания огромная, компания международная, поэтому я, я считаю, что сейчас самое время, по да, whole gold coin, сейчас самое время уже начать об этом говорить, потому что с нами 88 стран, интерес компании растет глобально, к нам приглядываются очень серьезные люди, потому что они видят, что действительно велики и эффективные результаты в самом ближайшем окружении высших руководителей уже есть люди которые принимают нашу продукцию которые они очень хорошо отзываются и я думаю что вот не без этих всех этих вот замечательных течений происходит так что именно нашу компанию всегда приглашают на все международные экономические форумы мы всегда приглашаемся на все, где бы они ни проходили. Это очень серьезный показатель. И правительство Китая нас приглашало к себе э, в дипломатическое это консульство. Вот, и называли нас ангелами здоровья. И говорили, что мы вообще идеально, правильно несем знания традиционной китайской медицины в культуру народа. Вот, то есть признание у нас растет не по дням, а по часам. Поэтому глобальная вот такая валюта, она, она реальна, она актуальна. Практически это э, замена акциям. Или ты, поку... Но акции, или ты покупаешь эти бумажки, да, которые просто акции, и неизвестно... Акции чем опасные чем рискованные, потому что они допускают как рост так и полное падение до нуля а gold coin gold coin не позволяет падение ниже уровня себестоимости то есть рост возможен, а падение ниже уровня семистоимости, там 0,1 грамма золота, да, невозможен. То есть компания гарантирует, что в любой момент вы можете сдать и получить в компании по номиналу. Ну а если они выросли, вы можете их продать где угодно, кому угодно, и таким образом получить просто свой какой-то доход, когда вам понадобится. Я не знаю, как будут выглядеть эти монеты, или что это будет. Компания еще разрабатывает эту схему, но она точно будет. И абсолютно точно она будет распределяться согласно статусу партнеров. Понятно, что все партнеры компании смогут приобрести при желании, но немного. ВИП-партнеры смогут приобрести побольше. Понятно, изумруды, сапфиры, алмазы, бриллианты, 3,5,7, карат, амбассадоры. Там пропорционально можно будет уже больше. Но вы при желании можете там купить, выкупить и все такое проще. То есть это вот валюта, которой, конечно, можно а, оперировать в каких-то там а, денежном обмене. А, и, ну... Вот почувствуете, до да, силу и возможности компании. И, конечно, прежде всего для того, чтобы вообще каких-то квалификаций достичь компании, которые дают все более и более серьезный доход на каждой ступени, нам нужно обязательно стать тем ВИК-партнером. Просто вот это должно быть, если человеку нужны деньги, если ему нужна новая жизнь, если он хочет выпрыгнуть из этого состояния, да, э, скучной, грустной, обреченной на вот такое вот жалкое существование жизни, можно выпрыгнуть, но это только через вид. Другого здесь не дано. Вы знаете, все преимущества, все промоушены, все подарки у нас только для VIP-партнеров. И это, это делается один единственный раз, да, когда мы вступаем в компанию, мы берем или простой пакет, или VIP. Пакет. Он стоит немного дороже, но на него всегда гораздо больше подарков, просто невероятно больше подарков. Компания очень щедра очень щедро смотрим. Если уж ты вообще там ни во что не веришь, ничего не хочешь, если ей нужно только пачку чая, там чупик розы и, и там, пару коробок эликсира, да, а, а больше тебя ничего не интересует, так и ради бога и оставайся со своим маленьким вот этим вот пакетиком. Но если ты хочешь изменить жизнь, стань ты партнером возьми пакет покруче со всеми подарками, со всеми преимуществами. Мне нравится это деление компании вот изначально да, на тех, кто просто чуть-чуть потребитель, и у которого ну, хоть какие-то планы на будущее роятся в голове, независимо от возраста. И вот я бы так сказала. Есть... Вот, вот эта коробочка, в которой огромная масса людей живет. И есть прекрасные возможности будущей корпорации ФОХОУ, которая обеспечит вас абсолютно всем. Вот все, что хотите. Приходит ко мне домохозяйка и спрашивает, «Скажите, пожалуйста, вот, я смогу здесь купить квартиру в Москве?» И я ей абсолютно спокойно говорю, уверенно и честно – да, конечно, сможешь, потому что доходы компании Фохоу позволяют любому купить квартиру где угодно. Просто на протяжении определенного времени надо действовать, надо выполнять правила, надо приобретать навыки и привычки, и обязательно все получится. Я говорю, будешь слушать, будешь делать вот так, так, так, так, так, обязательно купишь. Так она купила в итоге квартиру не только в Москве, но еще и в Испании. И вообще стала просто гранд Замечательно, замечательно. Вот. Поэтому вот можно в любом состоянии, можно выпрыгнуть из унылой жизни в прекрасное будущее. Но только через VIP стратегию Вот другого не дано, это уж я вам точно говорю. Единственное, что мы повторяю. В бедности остаются те, кто нишу не нашел. Вот она ниша, ниша корпорации ПОКОМ. Я не могу сказать, что она будет открыта вечно. Конечно нет. Конечно нет. Да. Ну, лет, я так думаю, что для большого успеха она будет открыта еще, наверное, лет 15. Не знаю точно, но 10-то это прям как бы это 100%. 15, я думаю, что ну, максимум 20 лет для большого успеха. Потому что потом просто мы всех поделим на пирожки, да, у всех уже структуры, идет постоянное потребление, компания создает новые научно-исследовательские институты, делает новые гениальные разработки, потребление ваше остается всегда в вашем пирожке, так что вы благоденствуете вместе со всеми будущими вашими поколениями. Но пироги эти делятся сейчас. Здесь замечательный маркетинг-план для тех, кто не знает. Здесь нет такого, что тот, кто первый, всегда получает больше. Нет. Здесь есть большие ряда. И пятые, и десятые, и двадцатые получают больше, чем вторые, третьи, седьмые. Потому что здесь все зависит от того, как вы работаете. Насколько вы хорошо знаете, как вы построили структуру. Поэтому здесь вот сейчас каждый из вас, абсолютно каждый, может быть амбассадором и станет им, если захочет, да, и будет получать ни на копейку, не меньше, чем, например, получаю я. Потому что здесь есть ограничения. 72 заказа это 1250 плюс премия где-то примерно 300 это фахову долларов да, плюс премия за рекомендацию и все и у вас тоже самое и хоть у меня будет 1000 заказов хоть 10 тысяч заказов в ветке я получу за 72 и все и все и это правильно это хорошие деньги потому что веток у нас сколько 8 из них за 7 мы получаем, да, так там построено 7. У вас 8 веток, у вас 8 веток, у меня 8 веток, у вас 8 веток, и мы получаем одинаково. У меня товарооборот может быть больше и, конечно, больше, но получаем мы одинаково, потому что у нас есть ограничения. 72 и до свидания. Но вот эти тысячи сложить, да помножить на семь, знаете, на все хватает. Да? Это причем это каждую неделю. Так что все тут все тут в шоколаде. И чем больше у вас уверенности, чем лучше отточены ваши навыки, чем больше у вас принципиальности по отношению к поведению ваших партнеров, к нерадивости более острое, более принципиальное отношение, тем лучше будет ваша структура. Обратите внимание, когда вот кто бывал на годовщинах корпорации и какое представительство постоянно номер один? Рум-51, да? Представительство -то Булата. Строже-то с Булата в компании человека нет. Я ему в подметке не и на Наверное, это плохо, наверное, с этим надо бороться. Потому что он попробуй только зазвонить телефон у кого-то, попробуй только за пакетом в представительстве, попробуй только во время мероприятия, кому-то по машине, мероприятие идет, иди сюда, сюда, сюда, сюда. я тебе туда заняла, иди сюда, выгонит вместе с вашим новичком, просто как встаньте, я не буду продолжать, пока вы не выйдете. И вам придется выйти. Но больше такого никогда не будет. Никогда больше такого не будет. Один, да? Да. Вы понимаете, да, вот он один, один, неважно, невзирая на ранги, невзирая на... Вы можете быть бриллиант семь карат. Да если вы не так себя ведете, он, он сделает тут же замечание, или просто... Забы... А, а не дай Бог вы начнете спорить. Да что это такое, ой господи, просто тут пакет. Ну тогда вы точно вылетите с пушкой, и вас вообще больше не пустят. Да. Вы понимаете, что дисциплина надо воспитывать. мы здесь огромный бизнес с какими-то просто безумными деньгами и с потрясающими глобальными возможностями для мира. Мы должны мир поменять. Мы, вообще, мы, мы такая веха в истории человечества, что когда я это осознаю, у меня мурашки по коже. Мы должны продлить молодость, мы должны убрать хронические болячки, мы должны сделать качественное долголетие, мы должны научить людей вообще не болеть. Вы вообще представляете, что мы творим? Да? И это реально, я вам говорю, вот вам живой пример не вылезающих самолетов, которые никогда не говорят, что если что, и там, а чё, никогда со мной ничего не случится. Потому что когда я собираю чемодан, я кладу туда коробочку эликсира, пачечку чая, да, кальций сючин фу, это святое, кальций дает вечную молодость, сючинфу дает вечное долголетие, потому что мы живем столько, сколько живут наши сосуды. Да. И все, я И мозги, мозги, линжи у меня просто всегда в сумочке. Всегда, в любой момент вы можете открыть, но вам обязательно лежит, да. Потому что нервничать нельзя. Волноваться нельзя, напрягаться нельзя, умственной усталости допускать нельзя. Это страшно вредно для организма, потому что голова это орган управления. И если в органе управления у нас какие-то волнения, их надо убирать. Лучше линжи это ничто не сделает. Вот я про каждый вот продукт просто могу песню. И мне так нравится, когда в Израиле сертифицировали нашу продукцию, а там этот процесс очень длительный, то линжи разрешили к применению, не дожидая сертификации. Настолько они были ошеломлены его эффективностью для восстановления хорошей работы головного мозга и нервной системы. Супер, супер. Хотя мы знаем, у него и, в принципе, обширный спектр действий. Так же. Так, воспитываем привычки, воспитываем навыки, понимаем, что через ВИП-стратегию мы придем к новому будущему. А ВИП-стратегия у нас где? На мероприятиях где без мероприятий сложно. Вот Этот момент вы должны понять. А где это делается? А как это делается? Вот я все знаю. Про сетевой бизнес я все знаю. Про систему здоровья и систему продукции глубоко понимаю. Да? Как себя вести тоже осознаю. Я видела, как мою подружку один раз научили. Я больше я ее пример повторять не хочу. И... Вот самое главное в работе это супер ответственно относиться к годовщине филиала и годовщине корпорации. Как хотите, у нас на годовщине филиала должен быть зал всегда битком. И вы должны на него смело приглашать своих гостей. Смело. Все гости, гости, все должны познакомиться с корпорацией ФОХО. Нам надо как можно больше людей знакомить. Запомните, пожалуйста, это одна из ваших серьезнейших задач. Не только построить структуру, но и познакомить с корпорацией ФОХОУ как можно больше людей. Самое правильное всех подряд знакомить с корпорацией – это пригласить их на годовщину филиала, а супер круто это на годовщину корпорации. Вы просто вы такие возможности теряете. Видите, вот, вот у меня такое общение, каждый приглашенный человек на годовщину филиала или годовщину корпорации. Это просто вот, вот дополнительно вам еще теплее райское место там. Вы познакомили человека с уникальной компанией. и вот теперь давайте подумаем что, опять же что нам мешает неуверенность но опять неуверенность опять мы не уверены в сетевом бизнесе опять мы не знаем хорошо систему здоровья опять мы не уверены в системе продукции компании вы поймете когда вы наполнены этой уверенностью вы легко и красиво приглашаете Тебе надо познакомиться с этой удивительной компанией. Ты получишь удовольствие, ты получишь уникальные знания о новых достижениях в области здоровья и долголетия. Ты скажешь это уверенно и красиво. Два часа праздника... И вот такой объем обалденной информации, которая сейчас с огромной скоростью продвигается по всему миру. А здесь у нас, вот рядом, в Новосибирске, а сейчас в Москве, куда соберутся самые лучшие специалисты, люди, которые понимают вообще новое слово в здоровье и долголетие со всего мира. Приедут из Африки, из Америки, из Австралии, Ирландии, Исландии, из Западной Европы, из -за всех уголков России и стран СНГ. И ты... это, это один из самых ярких и красивых праздников. Я люблю концерты, я люблю всякие шоу, театры, балеты, оперы. И где бы я ни была, я обязательно заранее смотрю, обтижу а и бываю. Но круче праздника, чем годовщина корпорации POHOW, не бывает. Я не пропущу его никогда. Потому что это открытие, это наслаждение. Мало того, что это невероятная атмосфера, когда 6 тысяч со всей планеты, самых лучших, здоровых, красивых, ярких, счастливых, успешных, аплодирует да, аплодируют. И не бешено, когда, вот знаете, бывает, да, искусственный такой вот этот вот подъем, ничего здесь. Чувствуется вот эта абсолютная искренность и наслаждение успехом и того, что ты в корпорации похол. А на сцене удивительное действо. Всегда, компания всегда заказывает организацию праздника у самого дорогого устроителя корпоративов. А для них самый дорогой вообще в России и в Москве. А они говорят, да, мы с ними уже столько лет и близко знакомы, они говорят, что для нас заказ на проведение годовщины корпорации ФОХОУ самый ответственный в году. Это заказ года, на который мы привозим самое последнее, самое современное оборудование, звуковое, световое, э -э, лазерное там, и прочее, прочее, прочее. Это всегда вот вау. Это мощнейшая энергетика. Все, кто приезжают на годовщину корпорации FOOHO, они, скорее всего, будут вашими партнерами. Из них подавляющее большинство, скорее всего, станет VIP-ами. И, по крайней мере, все они скажут, да, сильна, велика. Вам нужно хорошее мнение о компании, чтобы оно было повсеместно. Вот лучше всего, сильнее всего, мощнее всего оно формируется на годовщинах компании. И ну, я не считаю, что Москва – это далеко. Если заранее взять билеты, если заранее заказать отель, которых там дешевых отелей, дешевых гостиниц, э э квартир, апартаментов, море в Москве, море. Что вам стоит сказать? Мы едем в Москву, поехали с нами, поехали с нами. Вот такой праздник, вот такое действие. Ты увидишь, да, э, как тысячи людей со всего мира э, прославляют идею новых возможностей, в здоровья, в молодости, долголетия. Ты услышишь. Сотни потрясающих результатов. Нет, это надо тренировать. Опять, это надо тренировать? Надо тренировать. Опять. Все тренируется. Вот это вот я не знаю как означает, что надо научиться. Надо знать как. Надо натренироваться. Значит, веры какой-то не хватает. Понимания какого-то не хватает. и самих слов для приглашения не хватает. Это все надо тренировать, оно сверху не сыпется. И вот здесь вот этот талантливый «а я нет», вот здесь это не катит. Просто я 50 раз повторяла, а вы два. И все, вся разница. Скорее всего, я 150 раз, а вы только один. Вот отсюда и навыки. Но навыки нам нужны для чего? Для успеха для денег. Я всегда помню, для чего я это делаю. У меня сначала, я всегда помню про идею, а какая красивая идея, она мне нравится. А потом вторая моя мысль, с такой идеей я себе вот такое будущее для семьи сотворю. Вот, вот такая последовательность мыслей. Идея, да, идет впереди. Без любви к идее Собственно, и тяжело как-то над собой работать и чего-то вот в себе менять. А когда ты влюблен в идею, а потом понимаешь, что за этой идеей идут вот такие же большие деньги, ну нет, дай-ка я постараюсь, дай-ка я потренируюсь. Вот, вот, вот, вот она, блок-схема успеха. Вот она, эта блок-схема. И поэтому сейчас, в этом году... Мы, я лично буду очень внимательно относиться к тому, сколько билетов на годовщину продано по представительству. Вот для меня это просто будет означать, вы хотите успеха или нет. Или если, если у вас будет мало билетов на годовщину компании, значит у вас Силая структура с вами без толку работать. Вы не умеете ставить работу в представительстве. Думайте, анализируйте, где у вас ошибки, чем надо заниматься. Но это безобразие. И я думаю, что... я вам сразу скажу, вот в себе голову и повторить каждый день. От Сибири в Москву должно приехать не меньше 500 человек. Все. Это перевыполните план. Лидерам перевыполнивших представительств лично сделаю классные подарки. <плес> так что, да. Билеты по представительствам будет давать филиал. Я получу список представительств. Да, сколько там чего, сколько билетов дали по объемам, по всем, и буду следить просто за тем, как вы относитесь к делу фохов, как вы любите бизнес фохоу, как вы умеете мотивировать своих людей на новую жизнь, новые знания, новые навыки, новые привычки, которые приведут их к большому успеху, к огромной победе, которые помогут им стать амбассадорами. Спасибо за внимание. Спасибо.